Хочешь обустроить здоровое рабочее место дома? Обрати внимание на умные, регулируемые по высоте столы «Барский». Эргономическая поверхность для любых задач с грузоподъемностью 75 килограммов. Высота настраивается от мало до велика. Яркая фишка – это возможность оставлять заметки, рисовать, играть. Да все, что захочешь, на инновационном материале. Вставай и не просиживай. Подробнее на сайте VR Magazine или Барский.